Всем привет! И с вами Чесрок, и сегодня мы поиграем в Готику третью. Ну, она у нас небольшая особенная, потому что там появились дополнительные квесты, немного обновилась графика и стало, впрочем, играть поинтереснее. Так, настройки, давайте зайдем на секунду видео детализация Все нормально, высокая, аудио русский, отлично субтитры есть. Они понадобятся нам для квестов, которые не озвучены. С альтернативной бомбом на максимальной сложности отлично. Сказал Ну, пошло начальное видео. Но я уже узнал, что она немного будет отличаться от оригинального. Сейчас посмотрим, чем. Никто Aber du wirst keine Ruhe finden. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Dunkelheit zieht über das Land. Das Böse wird triumphieren. Mutige Gefährten. Du eine Wahl treffen. Belia hat mich erwählt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Was ist hier passiert? Ich habe ein echt mieses Gefühl, letzter Scheiß. Dieses Land wird auf alle Zeit den Orks gehören. Bald wird auch der letzte Mora sein Haupt vor mir neigen. Und ich kann werde über dieses Land herrschen. Sie sind bloß Würmer, die wir zertreten müssen. Uraxhaka! Sie sind nicht wie die Krieger von Nordmar, die sich uns immer mit Ehre gestellt haben. Jetzt sind wir die Herren hier. Nichts. Kommt, glaubst du Mein König, immer noch keine Nachricht über das Schiff. Die Orks stehen vor dem inneren Ring. Dann haben wir keine Wahl. Innos führt uns in den Kampf gegen die Dunkelheit. Как измени Я должен пинкать. Я не знаю, я не знаю. Что это значит? Отлично, всё. Scheiße! Du siehst kräftig aus. Sardas hat angeordnet, dass alle Maras zu den Grabungen gebracht werden. Und ihr seht wieder aus wie Maras. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unterwerft euch. Lass uns Orks jagen. Auf sie! Was <lacht> И тут еще переспределить. Начал резко очень много Сейчас желательно получить другой. Такой... Ааа! Обычно начали еще 80 получаем так еще так на уровень первый соберем тут главное на максимальной сложности действует грам хотя то что я хилок Давление по нам попасть. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем. Объем забираться у еще даже в первой бочке он умел забираться так сейчас там попробую так на себя с одним дозорным там как отлично. <свист> Успеем <последоваться. свист> Блин. Ну это конечно неподумаемость, что они так бьют. Ну да ладно. Какие мы ну, ну, все-таки Стоп. Беги! Я бы даже... Нифига себе он умеет, конечно. Помочь. Сколько? Три метра? Так, так а освещать надо. И про освобождать их Помочь им поубивать полных. А -а -а. Блин, а по-моему раньше красного этого -то не было в бы области. Остановись здесь. С дополнением, так сказать. С квостами, с графиками. Что-то зелье вообще уходит очень быстро. Да. Стрелы ок. Да. Не ну не слишком сильно. Вс, отлично. Ну да, она учится опять выиграть в эту игру. Кто-нибудь второй? Он последний, что ли? М PowerPoint! Так, ну в блоке-то ничего не сделал. Ну в блоке я встретился <allies> здесь так. все последняя птичка пошли никуда. Ну, придется, значит, заниматься алхимией в будущем. Так, точно, есть один хороший способ. А! А! А! А! Замечательно. Отступаем. Не стоило тебе со мной связываться. Сейчас переходим к самому главному. облутать все это. Времена, да? Орки были не Орка такие уж сильные. Думаю, есть и помощнее. Он... Что с Лестером? Кажется, он собирался идти за подкреплением. Сперва передохнул. Забираем все. Мне очень нравится то, что у них броня другая и немного оружия. Более оригинальная, особенно броня. Ну и продолжаем мутать. Орки а, могли бы оставить голову. нас в покое. А теперь Ксардес на шлетах еще больше. Тебе надо идти в Реддак. Что в Реддаке? Лагерь что, повстанцев. Он находится посреди леса. Там водятся волки.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 Да что с тобой? Тебе что, не было здесь последние недели? Ксардос стал предводителем орков. Он предал всех нас. Что ты еще знаешь о Ксардосе? Он разрушил рунную магию. Этот негодяй. Без магии у паладинов и огненных магов не осталось никаких шансов выстоять против полчищ орков. Что происходило здесь до да, нашего упа? Ну и легендарные квесты, которые не озвучены. Орки постоянно ищут наших новых рабов, Ордея до среднего времени была еще свободной. Свобод... Свободная от орков, но, к сожалению, свободной от повстанцев. Так что орки просто пришли сюда и взяли власть свои лапой. Потом начался отбор. Пригодных работ работе крестьян, кузнецов, алхимиков и простых, простых жителей они увели с собой. Куда они отводят рабов? Большей частью Древним храмам, рунам или шахтам Собственно, обычно туда, где работают лопаты Что еще орхи? Орки Кто знает, возможно, законные сокровища Здесь я ничем не смогу помочь Но тебя может быть вред какие ты получишь иной ответ Можешь показать на свиток в кармане? Какой смотрит низ, ах, этот, я получил его от головы орков Пр... Прокатс. И, видимо, во время боя он забыл про него. Ты обокрал его? Он постоянно заглядывал в свиток и морщил при этом после этого наглядывал ог... рабов. Выглядел так, как будто он кого-то искал я обычно к тебе ничего такого не позволяю но конечно же нет в этот раз тянул он по... положил его сюда на стол как только началась заварушка <плес> могу ли я взглянуть на этот цветок сначала я сам прочитаю ах ты зараза что такое теперь тут повсюду Должны бегать в их садов. Подписал лично, чтобы произведет захват всех врагов. Покажи. Вот возьми ее. Остается надеяться, что сюда не пришлют еще больше орков, тогда они нас уничтожат. Все будет хорошо. Ты сам веришь в это. Что я должен сказать да, повстанцам? Скажи их предводителю, чтобы он прислал нам воинов. Сами мы здесь не справимся. Да уж, ситуация просто аховая. Золото, ну и продолжаем собирать все эти мечи, которые нам в будущем обязательно помогут с такой-то сложностью, плюс дополнительно усложненной, по-моему, экономикой. Водительством вечного странника. А, это древние знания. Так, я уже частично практически все облутал здесь. Осталось только кузнец, получается, и главное. Страни. Все эти щиты, топоры, альбарды, шкатулки, белоутно, два лука, меча. Правда, стоят они здесь копейки, ну, думаю. Рецепт оружия. Еще один сундук. Дерево выносилось, неплохо. Так, что еще? Не знаю зачем, но пригодится меч. Ну это вроде все. Здесь, кстати, в главном здании ничего. Идем вниз к рестору.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 А что с нашим снаряжением? А ты как думаешь, придется да. искать новое. Поговори с Диего. Он умеет доставать разные вещи. Рыбаки тут.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 принадлежит другим я сейчас начну с этого дай мне свой старый доспех Момент, я я подрумез... подразумевал нет я знаю но я все же хотел бы но ты будешь делать что ты будешь делать со старой вещи Посмотри на нее это будет так глупо ходить без доспеха Впрочем, я бы мог предложить тебе еще один. Да, да, ты прав. Но если я буду ходить в таком виде, орки умрут от смеха, прежде чем я достану свой меч. Тихе, как раз... Это нам на руку... Это ведь лучше, чем разозрить их. Глубокий внизу Хорошо, что ты получишь старый доспех. Эта броня уже не дает такой защиту, как раньше. Довольно сильно изношена. Главное, чтобы битву с меня не спали штаны. Ну да, диалоги, новые квесты. Замечательно. Думаешь, это вид потрясет орков? Они убегут от страха. Видишь, герои де штанов и воистину страшно на представить. Так, надеваем старый доспех, жалко, что они, конечно, не переведены эти диалоги, ну просто. И старлагер, он неплохой, но.. Не знаю, мне как-то даже старые из первого пустина прикольно. вообще. Самыми прикольными были доспехи для старого одея. Удачи! Так, теперь идем с Диего. Пожалуй, дочный меч. Отлично, Диего. Ой, гор. Что ты теперь будешь делать? Отправлюсь на поиски повстанцев. Так, Уверен, поиск. часть из них еще живы. Покажи, где прячутся повстанцы. Это недалеко отсюда. Иди за мной. Ну, вороня у тебя. Горно просто. Круче всех. Он как-то ходит хаотично. Ах! Ах! Нифига себе, внезапное нападение. И звуки, когда по ним ешь, такие же как и в а, -а, -а, -а, а! Ты! Еще одним монстром стала меньше. Но только хириться нечем Так, Педарский на пятерочку. <свят> так. Еще одна из этих тварей! А! -а, -а, -а, -а, -а. бог не спас. А-а-а! <сос Buchanan> так, Нет. вот тебе, ублюдок! Чуть я падающий, не убью. У меня даже таких проблем с ними не было. В начале первой части. Но они тут сильные. И боевка мне тут не, не особо как-то заходит. Может быть, буду многом. Видишь? А вот они. Как я и говорил!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 Даже 5 вижу. Потому что хилки уже заканчиваются. В данный момент. А только начало игры и все 10 кончились быстро с орками. Хотя, может, не знаю. Может, буду работать на орках. Так. С кабанами я сражаться не буду. Потому что в этой части они просто жесткие. Да и в прошлой не были слабыми не знаю, какой то конень еще соберу, и вот доберу, добираюсь до лагеря. Так. Оставь меня в покое! А, Горь. Час, Никакие войти. глупости, ясно? Когда О, бродишь горя, по здешним лесам, каларинов. надо быть очень осторожным. У орков повсюду есть свои разведчики. Он пришел Я из... пришел а... из Ордеи, мы выгнали орков из поселения.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 Ясно. Нифига сегодня у него уникальные дико А ты, случайно, не ворочий разведчик, освободивший только что неревнюю, о которой мы все знаем. Покажи мне свой товар. Так. Какий доспех повстанцев и легкий. Не, раньше, смотрите, изменения. Раньше у него были все виды доспехов. Так, продаем ему все, что мы можем... Так, этот лук я Один оставлю. Так, и сколько Балан с балансом золотом? 3-400. Мало. Конечно, Ну, да ладно. Длинный меч. Мне интересно, здесь и научится сражаться и на мечах, и так. На будет что-то буду... выбрать. Другое. Ну, я в середину буду. Умите сражаться я на мечах. И у моей... Ги использовать в принципе как полудин, хотя такой выбор не особо радует. Ну с измененными текстурками здесь, конечно, пободрее стало. М -м да и мантии изменили, смотрите. Ну, не, но ну изменения пока я вижу только к лучшему плюс квесты, тут сокращения. Отлично. Так, ну а поговорим с лидером повстанцев, мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.